Всем здарова, с вами Игредроны. В этом видео я расскажу, как заработать кристалл в Древней Секре 2020. Так, друзья, самый простой способ заработать кристаллы есть только в онлайн игре. Заходим в сетевую игру и запускаем матч. Обязательно нужно постараться выиграть несколько матчей. Дальше расскажу, как не проиграли вообще. Смотрите, друзья, я выиграл 4 матча и оказался на 9 позиции нам нужно обязательно попасть в первую четверку. Только тогда мы сможем получить кристаллы. Поэтому давайте попробуем еще выиграть несколько матчей. Я снова запустил игру и попробую выиграть еще три раза. И также я вам советую играть в игру онлайн днем, потому что ночью очень сильные соперники. Смотрите, я выиграл три игры и оказался на четвертом месте. И уже получая за это 12 кристаллов. Но наша цель первое место, поэтому продолжаем играть дальше. С каждой игрой наш рейтинг будет повышаться. Вот, команда уже перешла в 19-й тур. Друзья, смотрите, если мы 2 дня продержимся на 4 месте, то мы получим 40 кристаллов. А если займем первое место, то получим 100. По игранию много я уже займем третье место. Если я его сохраню, то получу 50 кристаллов. Через время появился на втором месте. И это уже 70 кристаллов копил. Чтобы сохранить свою позицию, нужно минимум выигрывать 5 матчей в день. У меня это получалось, поэтому я занял первую позицию. Главный лайфхак. В случае, если вы будете проигрывать, нажимайте на квадрат и выходите из игры. И заканчиваете матч, выходите принудительно. Тогда вы сможете сохранить все свои очки. И позицию в рейтинге. Ну а на этом все. Ну а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Секседан Андрей. Всем удачи, всем пока.